Всем доброго времени суток, с вами Катамхали В главной роли у нас сегодня выступает немецкий тяжелый танк 10 уровня Маус Игрок Адреналин Карта Перевал Там уже союзный Е-75 поймал несколько чемоданов Все, Маус решил, что дальше ехать не стоит Там теперь спокойно не потанкуешь Шорта пристрелялась, так и будет закидывать ну, если посмотреть по мини-карте, там четыре тяжелых танка противника прорываются. Не, Рина он поехал куда-то в другую сторону. Мне кажется, рановато, Маус решил перейти в оборону, вот в такую прям. Здесь вроде и союзников достаточно много, вон еще и проджеты. объект 268-й. Сходу прям гораздо быстрее союзники теряют прочность, чем противники. Противники, если судить по этим полоскам, еще не получили ни капелюшечки урона. А счет уже 0-2. По-моему, есть 75 й спекся. Упорно, упорно. Е-75 стоял на месте. Просил Маус, давай, сдавай назад. Видно, что противники собираются давить. Но Е-75 стоял на своем. В итоге отправляется первый на этом фланге в ангар. Не получается пробить 277-го. ну в такую проекцию, мне кажется, Мауса пробить шансов никаких нету. Второй неудачный выстрел. Никак Маус не откроет счет своему урону в этом бою. Третий неудачный выстрел. Да что ж такое? Приехал тут, а иначе Ронта полетел вперед и тоже не удается нанести урон. Четвертый раз. Я вот сейчас так подумал, посмотрел еще на расходники. Здесь обычная аптечка, обычная ремка, но зато золотой огнетушитель. Вот, наконец-то Маусу удается урон нанести. Может, просто это настолько невезучий игрок. Да, если судить по тому, сколько выстрелов он сделал и сколько пробитий. Наверное, еще очень часто горит, развозит с собой золотой огнетушитель. Счет 3-5. что ж, ну никак, никак. Маус по КД стреляет, если получается. С каждым снарядом было бы пробитие. А тут уже не осталось бы противников, наверное. Риночерон-то, наверное, зарядил свой барабан. Тем не менее, почти 2000 урона удалось нанести. Еще 2000 с лишним на уже. уже. Счет почти равный. 5-6. И по прочности команды практически выровнялись. Выхватил Риночеронто. А то стоял Фуловый, вообще непорядок. Вот так вот лезть вперед, когда у тебя картонные борта, и танковать ты можешь только башни. Даже в такую проекцию. Ну вот сейчас сделал угол острее. Уже пробить не, не получится, наверное. Еще один неудачный выстрел. Еще и арта сюда умудряется закидывать. Совсем близко она где-то там подъехала. Союзная тоже накидывает там потихоньку. Опять неудачный выстрел. Тут что-то прям действительно много не пробитий, хотя индикатор горит зеленым, Не летит снаряд туда, куда надо. Нам сбили Стоим. Полетел вперед здесь 268-й. Ну все, на фланге остался только 277-й и арта. Ходу стрелял Маус, но попасть не получилось. Зато 268 пробил. Остается там какие-то 49 единиц прочности. Еще, может, и арту удастся подловить, да! Не убежал, не убежал. А то сейчас опять там скрылся, где-нибудь засел в кустах и накидывал свои мерзкие чемоданы. Вот здесь я не знаю, куда вот так торопился. 268-й, но у Мауса прочности вагон у тебя мало. Оставь, оставь Маусу этот, этот фраг. Езжай базу, дефить. Нет, упоролся, полез вперед. В итоге уже вдвоем остаются против шестерых противников. Маусу ничего не остается, как только двигаться к базе. Захват больше сбить некому. Ну и пока Маус доберется. Если встанет, к примеру, еще один противник на захват. Даже это расстояние Маус покрыть не успеет. Заныкался там 261-й. У него, по-моему, с той позиции не будет прострела вообще никакого. По крайней мере, здесь, где Маус ему может посвятить. Остается 40 секунд до захвата. Маус так ромбиком едет, чтобы не дать возможность 121-му пробить. Не знаю, что он там у него пытается выцеливать. Мне кажется, в лобовую, ну, в НЛД надо Маусу только стрелять. Если ты на... Ну, хотя... 121 на голде. Вот, удается ему нанести все-таки урон. Ну, в щеке Маус тоже пробивается. В принципе, без проблем особых. Перед своей гибелью успел огрызнуться 121 -ый. Вот и закончился. Последний союзник у Мауса. Остался в одиночку против пятерых. Ну, тут остается только ждать, пока противник сам к тебе приедет. Самое неприятное, наверное, это ружка. Остальные все противники достаточно медленные. Там два типа 4 Т-95. Тоже не отличается далеко никакими там характеристиками подвижности. Даже, чё, что там не отличается. Один из самых медленных аппаратов в игре. Ну, вот ружка только, да, ружка может покрутить. Решает встречать противников на высоте. Где, кстати, два типа четвертых потерялись? Ага, он фуловый Т-95 ползет сюда. Суровые испытания. Давайте по-четвертых играет взводом. Не знаю, что они там задумали, где они находятся, непонятно. Если посмотреть по прочности, ну... Один фуловый. Один там, ну, почти шотный, наверное. Так, от Т-95, скорее всего, доехал до базы. Вот еще приезжает здесь. 261-й так неаккуратно высунулся, и отлично, минус один противник. Ну, всяко полегче будет. Вот он ползет Т-95. Ну, остается надеяться только на свою броню в этой ситуации. Ну что там Т-95 уже, по-моему, можно стрелять. Так -так. Ну, танкует Маус. На Т-95 еще надо два снаряда. Следом едет Type-4 Heavy, фуловый. Второго пока что не видно. Вторым выстрелом Т-95 пробивает. На 673 урона и отправляется в ангар. Все, хватит. Вон и второй приехал. Это сколько времени ему пришлось потратить, чтобы вот так по низу объезжать? Это же сколько терпения надо. Зачем это было делать? Отлично. Одному удалось нанести урон типу второму. Один остается шотный, второй там поехал прятаться. Один встал на захват. Да ну в такой ситуации, чё, ну встаньте в оба на захват и ждите. Маусу придется там как-то выкручиваться, чтобы захват сбивать. Нет, что-то начинает велосипед изобретать. Не получается в крышу пробить. Опять вот. Куда? Вот второй спрятался. Я не знаю, как... Интересно, какие у них переговоры сейчас идут в чате. Ну, не в чате, а там, если они играют, конечно, с общением. Вот эти два типа четвертых. Пока одного уничтожали, второй где-то там ныкается. Тоже, наверное, в объезд поехал. Скажешь, сейчас метнусь по-быстрому, как с другой стороны. Появлюсь. <свёк> удивлю Мауса. но нет, нет, он здесь. Вот еще Рушка уже успел там наверх заскочить. Ох, хорошо, с пожаром еще. Ну, правда, сразу огнетушитель использует Type-4. Вот если бы огнетушитель не был, был конечно, гусеницы. все хорошо. Героя ты не ну вот как так, да, тоже сливается как-то беспонтовая Рушка. слишком ты большой Тайп-4 Хеви пытается там спрятаться за останками союзной арты своей. Ну, разве такую тушу спрячешь куда-нибудь, начинать стрелять фугасами тут? Ну, шансов уже не было никаких, в общем. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.